Владислав Галкин – один из любимых актеров миллионов россиян. Рано ушедшая знаменитости сегодня остается яркой персоной кинематографа. Он чувствовал себя словно рыба в воде, снимаясь как в комедиях, так и в военных фильмах. Открытый, обаятельный и харизматичный Галкин располагал к себе людей одной только обезоруживающей улыбкой. Родился Владислав Галкин в декабре 1971 года в Ленинграде, вырос в подмосковном городе Жуковском. Парень не был знаком с родным отцом Георгием Черкасовым. Мужчина и сам узнал о том, что Владислав его сын, после смерти артиста. Звезду вырастили мать, отчим и бабушка. Мама Елена Демидова, театральная актриса, драматург и сценарист. А приемный отец, актер и режиссер Борис Галкин. Вечно занятые карьерой родители часто отсутствовали. Влад и младшая сестра Маша оставались на попечении бабушки Людмилы Демидовой. Людмила Николаевна работала учительницей младших классов в престижной шестой школе Жуковского, славившейся уровнем подготовки. Там под присмотром старшей родственницы, и учились Владик и Маша. Бабушка определила дальнейшую судьбу одаренного внука. Людмила Николаевна первой разглядела в маленьком галкине актерский талант и отвела девятилетнего Владислава на кинопроба. Услышав, что объявлен кастинг на фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна». Позже артист со смехом вспоминал, что родители испытали шок, когда узнали, что сын прошел пробы. Ведь бабушка, страдавшая словесным недержанием, сумела не проговориться дочери и зятю о планах отвезти внука на киностудию. С роли хулигана Гекльбери Финна и началась кинематографическая биография Владислава Галкина. Мальчик так искусно перевоплотился в героя, что удивил всех взрослых актеров, съемочную группу и самого режиссера Станислава Говорухина. Нельзя сказать, что родители обрадовались жизненному пути, который выбрал сын. Оба знакомые с киноискусством, Борис Сергеевич и Елена Петровна знали, как тяжел порой этот кусок хлеба. Но когда увидели Влада на экране, поняли, что по иному пути Галкин-младший пойти не мог. Тогда же Владислав впервые назвал отчима отцом. Борис Галкин был впечатлен игрой пасынка и высказался после премьеры «Знаешь, Владюха, ты будешь очень хорошим артистом». Юноша переспросил «Это правда? Абсолютная правда». Спасибо, папа. В детстве Владислав рос вполне счастливым ребенком. Учился Галкин под чутким руководством любящей бабушки. Летом Демидова трудилась в пионерском лагере и тоже не выпускала слишком резвого внука из поля зрения, брала с собой на все смены. Благодаря Людмиле Николаевне выпускнику Владу Галкину дали отличную характеристику, с которой он отправился поступать в театральный вуз. На тот момент в багаже юного актера уже имелись солидные работы в кино. В 11 лет Владислав снялся в детской ленте «Этот негодяй Сидоров». А спустя три года на экраны вышла картина с его участием «Золотая цепь». Помимо этих фильмов за Галкиным числились проекты, в которых мастерство артиста видно невооруженным глазом. В юности Владислав Галкин поступил в театральное училище имени Бориса Щукина и попал на курс Альберта Бурова. Позже прирожденный лицедей совершенствовал игру под руководством Владимира Хотиненко в Авгике. Владислав Галкин рано стал самостоятельным человеком. С 17 лет он предпочитал жить сам, вне стен родительского дома. Еще в молодости очень ценил свободу и личное пространство, которое оберегал даже от горячо любимых родителей и бабушки. В 1998 году творческая биография Галкина продолжилась ипостасью участкового в полюбившейся миллионном драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», где молодой актер имел удовольствие играть с таким мэтром отечественного кинематографа, как Михаил Ульянов. Спустя два года Владислав отметился следующей серьезной ролью во взрослом кино. Он блестяще перевоплотился в героического лейтенанта в военной драме в августе 44-го. Пожалуй, именно этой картиной открывается зрелая фильмография звезды. Позднее Галкин признавался, что его не сразу утвердили, артисту пришлось убеждать режиссера Михаила Пташука, что он лучше других вживется в образ. Отчим Влада признавался, что был поражен глубокой игрой приемного сына. По словам Бориса Галкина, Владиславу удалось проникнуться духом незнакомого ему времени. Глядя на него, Борис Сергеевич видел однополчан своего отца-фронтовика. Оглушительная популярность обрушилась на Владислава Галкина после выхода полюбившегося многим приключенческого сериала «Дальнобойщики», в котором Владу и Владимиру Гостюхину достались ключевые роли. Сам актер остался доволен работой в этой ленте. Позже Галкин рассказывал, что 20 серий проекта оказались, по своей сути, отдельными фильмами в которых ему и напарнику повезло поиграть практически во всех известных жанрах, боевике, мелодраме, триллере и лирической комедии. Сценический костюм, панаму и комбинезон, артист придумал сам. Галкин с Гостюхиным участвовали в съемках сериала несколько месяцев. Картина вышла на экраны в 2001 году и набрала высокие рейтинги. Владислав проснулся знаменитым. С этого момента исполнителю предлагали лишь ключевые или яркие образы второго плана, которые окончательно укрепили его в звездном статусе. В 2002 году фанаты Владислава Галкина с удовольствием смотрели новые работы, сериал «Спецназ», в котором актер перевоплотился в офицера ГРУ по прозвищу «Якут», и триллер «По ту сторону Волков». В последнем он сыграл старшего лейтенанта уголовного розыска Сергея Высика. Таким образом, в начале 2000-х кинокарьера артиста стремительно развивалась. Галкин брал «Высоту за высотой». Снялся во втором сезоне «Дальнобойщиков», телесериале «Участок» и в новой военной ленте «Диверсант». Последняя оказалась не менее популярной, чем история о двух замечательных водителях-напарниках. А в 2005 году на экраны вышла экранизация бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В фильме Владимира Бортко Владислав Галкин сыграл метущегося поэта Ивана Бездомного. Как и ожидалось, он сумел виртуозно передать характер этого колоритного персонажа. Главные роли исполнили Александр Галибин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили. 2007 год ознаменовался новым знаковым проектом, которого так ждали российские телезрители. Вышел второй сезон «Диверсанта». В этой части его герой, со своими верными товарищами справляется с задачей внедриться во вражеский отряд, маскирующийся под советских партизан. Приятные сюрпризы принес Владиславу и следующий год. Зрители с повышенным вниманием наблюдали за перипетиями героя Галкина, ведущего хирурга Александра Гордеева в медицинском сериале «Я лечу». В этой ленте снялись восходящая звезда кино Марии Горбань, а также такие знаменитости, как Владимир Стеклов и Татьяна Летаева. Еще два заметных кинособытия 2008 года – комедийная мелодрама «Неидеальная женщина» и милицейский сериал «Петровка-38» «Команда Семенова», в которых Галкину снова достались ключевые образы. 2009 год стал последним в кинематографической карьере замечательного артиста. Находясь на пике славы и востребованности, Галкин много трудился. Владислав словно спешил как можно больше сделать. На экраны вышли детективные сериалы «Грязная работа» и «Логово змея». В первом проекте Влад перевоплотился в частного детектива Тимофея Тарасова, а во втором – в наемного убийцу Владимира Драча. В четырехсерийной комедии на гротескной ленте Андрея Красавина «Я не я», вышедшей уже после смерти актера, владислав галкин сыграл в тандеме с талантливыми коллегами историческая приключенческая картина екатерины башкатовой котовский одна из последних работ артиста владислав галкин сыграл героя гражданской войны григория котовского сериал изначально задумывался как проект из двух частей первая о молодых годах котовского вторая о годах военачальника и политика во время гражданской войны но из-за смерти знаменитости продюсерам пришлось отказаться от планов на съемки второй части Вопреки распространенному мнению, что последний фильм Владислава Галкина, сериал «Котовский», на самом деле актер попрощался со зрителями и поклонниками мелодрамы «Любовь на сене», сыграв главного персонажа Николая Евлашкина. Коллегами по съемочной площадке стали Елена Лядова, Сергей Юшкевич, Елена Бирюкова, Никита Зверев и Никита Солагалов. Галкин был женат четыре раза. Первая супруга артиста, Светлана Фомичева. В этом браке Владислав прожил лишь один год. Тот же грустный финал последовал за вторым и третьим браками. Позже, когда Влад встретил свою четвертую избранницу, актрису Дарью Михайлову, он признался, все, что было до союза с Дарьей, на самом деле сложно назвать браками. Именно Михайлову он считал настоящей женой, а остальное, по выражению Галкина, трудно назвать женатостью. Звезды поженились в октябре 1998 года. Это была любовь с первого взгляда. Владислав Галкин позже делился в интервью, что встреча с будущей супругой случилась по инициативе привлекательной блондинки. Дарья Михайлова ставила спектакль по роману Федора Достоевского и пригласила актера на роль Дмитрия Карамазова. Влад и Дарья встретились и больше не расставались. Галкин понял, что перед ним стоит женщина, которая станет его женой с первых же минут разговора. Творческие судьбы пары во многом похожи. Владислав Галкин начал сниматься в 9 лет, Дарья в 12. Влюбленные сразу нашли общий язык. Общих детей так и не появились, но Влад поладил с дочерью Дари от предыдущего брака Василисы и воспитывал ее так, как родную. Казалось бы, личная жизнь Владислава, наконец, должна была засиять новыми красками и осветиться любовью, но этого не случилось. Вспыхнувшие ярким пламенем чувства быстро перегорели. Спустя год, пара решила расстаться. Причиной развода стал алкоголизм Галкина и ставший известным широкой публике дебош в баре. Но оформить расторжение брака или восстановить отношения они не успели. Последней любовью Галкина называют продюсера Анастасию Шипулину. Именно с ней Влад отпраздновал свой последний день рождения 25 декабря 2009 года. Для этого пара в сопровождении друзей, актеров и супругов Екатерины Башкатовой и Михаила Башкатова, на один день отправилась в Санкт-Петербург. Незадолго перед кончиной артиста случился громкий скандал с участием Владислава Галкина в московском питейном заведении Tiki Бар. В тот период Влад заканчивал сниматься в сериале «Котовский». В конце июля он возвратился со съемок в Ярославле и зашел отдохнуть и выпить в тропический рай в центре столицы. По словам Бармина, знаменитость практически залпом опустошила несколько стаканов чистого виски. И когда потребовал еще, Бармин, видя состояние Владислава, отказал ему. Тогда сильно выпивший мужчина начал дебоширить, вытянул травматический пистолет и открыл стрельбу по бутылкам и возмущавшимся посетителям. По данным СМИ, в попытке успокоить Галкина пострадали сотрудники заведения и участковой. Позже на суде Влад, которому показывали фото и видео с камеры наблюдения, признался, что ничего не помнит. Он искренне раскаялся в произошедшем. А очим артиста Борис Галкин рассказал, что состояние Влада объяснялось ролью Котовского. Как известно, талантливым актерам, вжившимся в образ, сложно мгновенно вернуться к реальной жизни. 23 декабря 2009 года Галкин был осужден и приговорен к 14 месяцам лишения свободы условно. Он сильно переживал из-за случившегося. Масла в огонь добавили журналисты, которые затравили Владислава и раздули скандал до вселенского масштаба. Проблемы со здоровьем начались в начале 2010 года. В январе Галкин попал в больницу из-за обострившегося воспаления поджелудочной железы. По словам родных, после выписки из медучреждения он соблюдал диету и отказался от алкоголя, к которому пристрастился в последнее время. А 26 февраля Борис Галкин забил тревогу, Влад не откликался на звонки. Когда к месту жительства прибыли спасатели, оказалось, что уже слишком поздно. После взлома двери медики увидели, что Владислав мертв. По одним сведениям его не стало за два дня до этого, по другим – за три. Официальная дата ухода из жизни – 25 февраля 2010 года. Признаков насильственных действий судебная экспертиза не обнаружила. Причиной смерти артиста, по заключению патолога анатомов, стала острая сердечная недостаточность. Специалисты сошлись во мнении, что сердце Владислава Галкина остановилось из-за нервного истощения и изношенности организма. Похороны прошли 2 марта 2010 года. Могила Владислава Галкина находится на столичном Троекуровском кладбище, на аллее актеров. Вдова Дарья и приемная дочь Василиса присутствовали на траурном мероприятии вместе с другими родными и близкими. Яна Поплавская рассказала журналистам, что Союз кинематографистов России отказал в материальной помощи семье, Средства на захоронение собирали друзья. Официальную версию причины смерти Владислава опроверг Борис Галкин. Он рассказал, что 19 февраля сын снял в банке крупную сумму денег для ремонта квартиры. Всю сумму он хранил дома. Об этом могли узнать и посторонние. Борис Сергеевич утверждает, что Владу приходили СМС угрожающего характера. Более того, на теле покойного Владислава очень заметил ссадины и кровоподтеки. Причем видеть следы могли и судебные медики после обнаружения тела. Версию, что Владислав Галкин перед смертью пил, Борис Сергеевич считает неубедительной. Он и супруга в момент вскрытия двери находились в Санкт-Петербурге и обстановку в квартире не видели. Артист уверен, что после лечения хронического панкреатита Влад отказался от спиртного и соблюдал строжайшую диету. 136 тысяч долларов, снятых покойным незадолго до смерти, в квартире не нашли. По слухам, родные Владислава даже обращались к участникам шоу «Битва экстрасенса, чтобы прояснить тайну смерти. Позднее Борис Галкин расстался с матерью пасынка, но сбор средств на памятник усопшему и его установку довел до конца. В любое время года возле монумента лежат цветы и фото актера.